Всем здравия, всем великим сынам и великим дочерям и великого рода, всем-всем-всем здравия, с вами канал Портал 713, и я его ведущая Хмелькова Ольга. Неустанно вам тут доношу истину, которая у нас происходит. Ребят, смотрю по вашим вопросам. Очень много у кого есть непонимание по вопросу растождествления с паспортом Российской Федерации. До сих пор люди не понимают, что делать с П-1, стоит ли идти менять паспорт и что вообще происходит. И какие-то договоры тут приписываются и все остальное. Значит, давайте сейчас немножечко вам поясню. И дальше расскажу про договор с Российской Федерацией, что это такое, как к этому относиться. Значит, чтобы вы понимали, что такое физическое лицо. Физическое лицо – это субъект права в правовом поле Российской Федерации. Что такое субъект права? Субъект права – это некая такая некий такой терминология, которая скажем так, обозначает что-либо. Либо это вещь, либо это имущество, да, то есть из какой категории права а, является этот субъект. У нас, знаете, есть вечное право, да, по вещам. Что такое вещи? Ну, вещи ⁇ это имущество, как правило. Оно бывает движимое, оно бывает недвижимое, да, движимое имущество ⁇ это мотоциклы, машины и так далее. Недвижимое ⁇ это, как правило, дома, земли, да. Вот, по большому счету, субъект как раз-таки право говорит о том, что это что-то, вокруг чего строится законодательство, понимаете? То есть это некая такая эфемерная величина, вокруг чего выстраивается законодательство. Какое конкретно, какой конкретно субъект в, в, именно вот в материальном нашем мире под вот, это вот, под вот этот субъект можно подогнать. Да? Вот Смотрите, сейчас вам расскажу. Вот, допустим, есть у нас субъект право... Ведь субъект вечного права такое, как имущество. да? Вот мы про это говорим. Но какое у нас может быть имущество? Зубная щетка ⁇ это тоже имущество. Вот законодатель нам говорит, что а, с законодательной точки зрения, с правовой точки зрения, а, регулируется законодательно отношение только исключительно с движимым имуществом и с недвижимым имуществом. Ваше личное имущество, ребят, никого не волнует. Ваше личное имущество, там ваши трусы, носки, зубные щетки, это никого не волнует. Да? Но если только там Уголовный кодекс Российской Федерации немножечко про это говорит, и то он говорит обобщенно на предмет э, суммы кражи. Да, там в, в малых размерах, в средних и в больших размерах. Как-то так он. И в очень крупных размерах да, кража. Вот. Больше про личное имущество никто не говорит. И опять же, да, что относить к личному имуществу? А к личному имуществу относится все то, что не попадает под определение а, движимого имущества или недвижимого имущества, да. И все вот это вместе все равно лежит в области вечного права. То есть мы будем разбираться про вещи, да, но, ребят, то же самое и действует из области других прав, в частности, права человека, да, в частности, права гражданина, физлица и так далее. То есть откуда пошла вся вот эта лабуда, да, вся вот эта цепочка? Вот проводите аналогию с вечным правом. Есть вечное право. Какие? Какое? Какие? Субъекты затрагивает это вечное право. То есть мы сейчас будем говорить про вещи. Да? Если мы понимаем, что у нас тут идет разговор о вечном праве, значит здесь сейчас будем говорить о вещах. Дальше идет детализация. На уровень ниже на ступенечку ниже спускаемся. О каких конкретно вещах мы будем говорить? Мы будем говорить о движимом имуществе, да, где есть четкие определения, что такое движимое имущество. И мы будем говорить о недвижимом имуществе. И тут же дается четкие определение, что же такое недвижимое имущество. Понятно, да? То есть ä, законодательно вот эти вопросы, они урегулированы. В принципе, если у вас произошла та или иная ситуация, вы можете обратиться к правоведу, либо к юристу, к адвокату, и он вам с законодательной точки зрения, да, с точки зрения законов, ваших прав, свобод, обязанностей разъяснит, что вот по закону а, с вами совершили, допустим, верно, да, либо где-то ваши права и свободы нарушены, да, либо вы, наоборот, не выполнили свои обязательства, тем самым нарушили права там третьих лиц или еще кого-то, понимаете? Вот с законом все вот эти взаимоотношения, они уже урегулированы. Так вот, субъект права – это и есть как раз-таки та часть, вокруг которой построена вот эта законодательная база урегулированных вопросов, понимаете, да? Вот если мы еще раз повторю, если мы говорим, допустим, о каких-то вещах, да, вот у меня есть машина, например, и если я говорю о машине, то я четко понимаю, что хорошо, у меня машина очень классно попадает под движимое имущество, да, и это все лежит в области вечного права понятно да аналогия? вот теперь переходим к человеку здесь вот а вот здесь вообще все непонятно что такое вообще происходит так вот смотрите ребят Давайте проводить аналогию. Вот то же самое, что с вечным правом, да, и с его подразделами движимое-недвижимое имущество, точно так же, такая же есть история, да, есть какие-то там гражданские права и обязанности, да, и под ними лежат уже а, права и обязанности физического лица. Вот физическое лицо физическое лицо как таковое, это э, как движимое имущество да, или как недвижимое имущество. То есть это вот просто такой раздел права, это субъект права, это такое вот, э, ну я не знаю, я не могу это назвать машиной, но давайте назовем чисто так вот гипотетически, да, что физическое лицо это равноценно автомобилю, то есть это некий субъект права. Вот, И дальше, смотрите, все то же самое по аналогии с автомобилем. На автомобиль вы что делаете? Вы его должны зарегистрировать. Да? Для начала, когда автомобиль выпускается, у него что есть? Что делает завод-изготовитель? Он делает на него ПТС. Правильно? Что такое ПТС? Паспорт транспортного средства. Так вот, физическое лицо обладает тоже паспортом транспортного средства. Представьте себе, паспорт Российской Федерации, паспорт СССР. Какая разница? Понимаете, вот ну, я имею в виду, что от страны смысл-то не меняется. У любого изделия, у любого, будь то чайник, у чайника тоже есть паспорт. Понимаете, да? Вот Что такое паспорт? Паспорт – это некий документ. Этот документ инвентаризационный. Почему? Потому что в любом паспорте, даже на чайник, вы увидите серийный номер. И на любом чайнике будет стоять серийный номер. То есть это номер учета. Выпущенное изделие должно быть учтено где-то. Это просто учетные характеристики. И дальше к этим учетным характеристикам, ну, как паспорта все строятся, да, возьмите паспорт на машину, на чайник, неважно, что вы там увидите, цвет, размер, марку, там еще какие-то технические характеристики, да, что это там, я не знаю, какие-то лошадиные силы для машин, да, для чайников, это что, это какие-то конфигурации и так далее. То есть в паспорте есть какой-то определенный для этого изделия набор технических параметров. Так вот, вот в нашем паспорте, который привязывается к физическому лицу, тоже есть такой набор технических параметров. Я вам скажу такую вещь, что вот эти вот набор технических параметров очень важный. Почему? Потому что что-то лишнее туда не, не, не напишут никогда. Если вокруг этого параметра не выстроены какие-то системы учета да, или какие-то процедуры прав и обязанностей, то э, вот этот технический параметр нет смысла вносить в технический паспорт. Понимаете, да? Ну, о чем я говорю? Вот дата рождения – важный параметр, да, то есть когда изделие было выпущено. Дата рождения есть у всех. В паспорте она указывается обязательно. Почему? Потому что в зависимости от даты рождения, вот эта дата, она обрабатывается во многих учетных аналитических системах государства. Ну, например, по ней считается, пора ли вам идти в детский сад, можно ли вам предоставить... Э значит, как это называется, путевку в детский сад, да, если там ребенку 14 лет, то кто же его в детский сад-то отправит, понимаете, да? То есть в этой базе он уже не будет учитываться, где детские сад, садовские путевки раздают. Он, значит, ребенок уже в этом возрасте смотрит, да, по дате рождения, а, значит, должен учиться в школе. Значит, он где-то в базах будет фигурировать, вот это физлицо будет фигурировать в базах а, Министерства образования. Понимаете, да? Потом, опять же, надо смотреть, да, вот на вот эту вот дату, а, привязываются еще другие характеристики, то есть положено ли ребенку льгот, не положено льготы, до какого возрастного периода эти льготы рассчитываются и так далее. То есть смысл, понимаете, да, что в техническом паспорте указываются все данные, которые нужны для аналитики учета и расчета каких-то там пособий, <coughs> учетов в одной базе или в другой базе. Ну, в общем, как-то по, по вот этому документу строится аналитический учет. Понимаете? Но этот аналитический учет ведется почему? По изделию. А изделие в этом случае что? Физическое лицо. Вот здесь еще есть разночтение, ребят, по поводу того, что физическое лицо создается паспортом. Нет, физическое лицо создается свидетельством о рождении. Тогда, когда появляется первая запись в любой базе государства. Вот родился ребенок, родители получили справку в роддоме, пришли его регистрировать в, в, в органы ЗАГСа, да, и вот ЗАГС самый-самый первый а, вносит запись в, а, о том, что новое изделие появилось на свет, да, дается вам свидетельство о рождении. Вот, дальше идет следующая вещь, то есть как только у вас есть свидетельство о рождении, соответственно, сразу же вот это вот физическое лицо автоматически попадает в несколько баз, автоматически. Первое, оно делается в органах в ЗАГСа, да? дальше оно попадает куда? Оно попадает в социальную службу, это раз. Почему? Потому что социалка должна видеть, делать ли вам какие-то социальные льготы, начисления и так далее. А хорошо работающие соцслужбы в больших городах, как правило, начинают звонить семье, что вот в связи с рождением, -та -та, прошу там прийти, там социальные наборы по рождению дают, а ребенка там еще что-то, в общем-то, дают. Ну, в общем, если они работают нормальные, там нормальные люди, как правило, они обзванивают, потому что при рождении ребенка реально положены социальные выплаты у нас по законам. Вот, ребят, то есть в социальную базу они однозначно попали, да, дальше куда они попадают? А дальше либо вы делаете, сами совершаете действия, либо за вас это делают как бы автоматические ресурсы, да. Ну, о чем я говорю? Ну, вот, допустим, поставить ребенка, допустим, на, в очередь на путевку в детский садик, да. А на самом деле у нас как бы детский сад как таковой, он... Ну, не необязательный, то есть ребенок может не ходить в детский сад, поэтому здесь нужно ваше волеизъявление, понимаете, да, как только вы волеизъявились, вас переносят в эту базу, и по вам там уже ведется какой-то учет, путевка выдается, там на вас пошли какие-то начисления в связи с тем, что вы поступили, там ребенок поступил в детский сад и так далее. Но, в общем, понимаете, да, что с каждой новой бумажкой о... У физического лица как у, как у как у субъекта права у него дополняются расширяются переходит из одного состояния в другое состояние вот эти вот права и обязанности вот когда у ребенка есть только свидетельство о рождении он фигурирует в определенных базах как только он меняет свидетельство о рождении на паспорт да у него он автоматически заносится в другие базы в какие? Я вам скажу, он заносится в налоговые базы, он заносится в базы ГИБДД, там еще как потенциальный водитель. То есть, понимаете, ГИБДД, прежде чем вас зарегистрировать, вашу заявочку, да, на получение прав или там в автошколу вас оформить, они должны где-то эти данные взять в какой-то базе. Есть некие ГИСы, такие называются межведомственные системы. Вот в этих межведенственных системах уже есть о вас данные. То есть, понимаете, если э, вы родили ребенка и он там, да, не знаю, до 30 лет прожил и нигде не регистрировался, и нигде, не, вообще, нигде никак да, у него ни документов, ничего нет, то, по-хорошему, если такой человек придет неопознанный, придет э, права получать или еще что-то, то на него посмотрят как на барана. Потому что а что с ним делать? Э, у нас. Дальше, вот допустим сейчас, у нас уже данные не вносятся ручками оператором, Вообще не вносятся. Если вас нет в регистрационных базах э, МФЦ, да, ну не МФЦ, как это называется, миграционной службы, вот, или МВД, то есть паспортного стола. Если паспортный стол вас не активировал для определенных баз, то есть у вас нет паспорта, да, вы там и не появитесь. И, соответственно, те органы, которые уже работают на основании паспортных данных, да, они вас не обнаружат в своих базах и скажут, что, ну, извините, а вы, вы наверняка проходили все вот эти вот процедуры, когда приходишь в МФЦ, допустим, вот пенсионеры, как правило, знают, вот приходите, оформлять себе пенсию. И начинается вот это вот все 300 кругов ада пройти, да, надо пойти там, взять справочку, тут взять справочку. Для чего вам эти справочки? Вам эти справочки вообще даром не упали. Тем людям, которые эти справочки выдают или принимают, им это тоже нафиг не надо. Сам факт вашего хождения заключается в том, чтобы вас включили в определенные базы. Что вы пришли всем, показали, что вы живой человек, да, вы вы пришли, вы живой, то есть, вы у физлица действительно есть живой человек, бенефициар, и только с разрешения бенефициара они могут в определенные базы вас внести, поэтому вас заставляют бегать по всяким каким-то там, я не знаю, органом, да, собирать определенные справочки для того, чтобы вам пенсионный фонд начислил пенсию. Естественно, вы там в каких-то их заявлениях расписываетесь, то есть вы как бенефициар. Кто такой бенефициар? Бенефициар – это учредитель и выгодоприобретатель субъекта права физическое лицо. То есть вы, допустим, для своей машины являетесь владельцем, да? Вот вы владелец машины. У вас на машину есть вечные права, то есть она вам принадлежит, понимаете, да? Вот здесь то же самое. Физическое лицо вам принадлежит. В отношении физического лица у вас тоже действуют права. Вы полностью, как бы, это ваше владение, понимаете? Как машина, один в один, это ваше владение. Если вы разрешаете там соседу сесть за руль, да, то это ваше право разрешить, понимаете? Вы реализуете это право таким образом. И сосед поехал там и к себе на дачу картошку повез, грубо говоря. Так вот, с физическим лицом все то же самое. Если вы разрешаете государству занести для учета ваше физическое лицо в другую базу, да, то государство это сделает. Если вы не разрешаете, то государство этого не имеет права делать без вашего, без вашего ведома, без вашего согласия. Поэтому с такими процедурами, как оформление ребенка в сад, в школу, там, получение пенсии да, или получение какого-то пособия, льготы пи и так далее, все сталкивались абсолютно, и все знают, что это надо вот походить, но мало кто понимает, для чего это нужно походить. Вот я вам объясняю, для чего. Чтобы вы появились в той или иной базе, чтобы у вас в том или ином, скажем так, ракурсе или в области права открылась возможность получить эти права и обязанности. Но о чем, о каких возможностях я говорю, я сейчас поясню. Вы уже поняли, да? И повторюсь еще раз, чтобы закрепилось в голове, что субъект права физическое лицо создается при рождении ребенка. Этот субъект оформляется свидетельством о рождении. Первый документ, который выдается ребенку. Понятно, да? И он этот субъект живет в определенных базах, ну помимо баз ЗАГСа, еще там в каких-то базах, да, социального развития, где-то там еще в каких-то садах, школах, да, в каких-то образовательных базах и так далее, медицинских базах, да, забыла вот сказать про поликлиники, туда тоже передается информация, вот. Почему передается информация? Вот вы когда приходите первый раз в поликлинику с ребенком, да, у вас что просят? Нам нужно карточку завести, принесите свидетельство о рождении. Они вбивают этот номер свидетельства о рождении. Да, смотрят, что ага, у них все совпадает, у них данные вызвались, они их увидели, что да, действительно, в ЗАГСе вы зарегистрированы. Значит, они подтягивают ваше физическое лицо, и уже на это физическое лицо они заводят новый документ. Вот карточка медицинская это тоже такой же документ. Как и страховка на ребенка, да, вот все получают ОМС, да, на, на что заводится ОМС? На, на физическое лицо. То есть, если бы не было основной записи, основ, если бы ЗАГС не создал субъект, субъект, вот этот вот физическое лицо, то вы бы не получили ни свидетельство о рождении, вы бы не получили медицинскую карту, вы бы не получили страховку на ребенка. Почему? А потому что на кого его выдавать? База пустая. То есть они не знают на кого. Там человек не заводится, там заводится объект учета, поймите правильно, объект учета. В базах есть такое понимание, как объект учета. Вот физическое лицо ваше – это объект учета в информационной базе данных. С точки зрения правового поля – это субъект права. То есть у каждого, каждому объекту учета какие-то права и обязанности, какие-то законы на него действуют. Ну вот о чем я говорю. Да? Давайте более подробно разбирать. Значит, смотрите, создался такой вот объект учета физическое лицо. На него выдался свидетельство о рождении, медицинская карта, медицинская страховка, дожил ребенок. Какая-то запись создалась, что он пошел в садик, в школу и так далее. Да? Дожил ребенок до 14 лет, сейчас уже до 16, и получил паспорт. А вот с получением паспорта он объявился там в других базах. Да? И вот смотрите. Приходит ребенок и решил выучиться на права. Он заканчивает автошколу, ему там дают какие-то, приходит в ГАИ, да, ГАИ же его как-то идентифицировать должна, говорит, давай паспорт. Ребенок показывает паспорт. Вот, его по номеру находят в этой базе, вызывают, до да, поиском. Ну, вот то же самое, как в интернете. Если в интернете нет такой информации, вы ее и не найдете. Понимаете, ее сначала кто-то туда должен загрузить. Вот. И по паспорту находится ваша пер первичная учетная запись под названием физическое лицо. Вот. И вы уже, скажем так, получаете права не на паспорт, ребят. Вы права получаете на физическое лицо. То есть на субъект физическое лицо. Сами права прикрепляются не к паспорту, а к физическому лицу. Вот если вы откроете, допустим, вот в любой базе, ну, не знаю, как, как вам показать, вот кто работает с базами данных, вам, вам там становится все понятно, да, что, допустим, делается какая-то карточка учета товара, да, а к этому товару куча характеристик. Там есть и цена, и цвет, и модели, позиция, и то, и все. И более того, к этому товару прикрепляется, ну вот кто бухгалтера сейчас хорошо поймут, к товару что прикрепляется. Есть приходная накладная, есть расходная накладная, есть всякие накладные там бумажки по перемещению товарно-материальных ценностей, да. Есть там списание, есть там можете отправить товар на сборку, можете отправить товар в переработку. То есть в принципе каждый шаг вот этого товара в системе учета в 1С или еще где-то там в парусе неважно да каждый шаг он документируется и в итоге когда вы продаете товар у вас получается куча куча документов ваших внутренних то есть вы учитываете куда товар ваш девается и что вы с ним там сделали да если у вас какое-то производство и вы учитываете товарную единицу как запчасть какого-то изделия большого да, то значит она будет включена туда и тогда документы схлопнутся, и тогда у вас будет большая э, ведомость по сборке изделия, да, что там, из чего она состоит. А вот, и для того, чтобы рассчитать цену на конечное изделие. Вот себестоимость конечного изделия. Вот, ребят, вот с точки зрения физического лица все то же самое. Физическое лицо – это и есть товарно-материальная ценность. Вот кто знаком с бухгалтерией, это вот все одинаковая вообще логика, ребят, один в один. Поймите это правильно. Паспорт создается на физическое лицо, как на, как на субъект, как на товар, да, на, на объект учета, на субъект права, как на товар. А вот паспорт добавляет определенных прав и обязанностей. Каждый новый документ, созданный на Физическое лицо добавляет прав и обязанности этому физическому лицу. Захотел человек, допустим, получить водительское удостоверение. Ему к объекту учета физическое лицо добавят новую запись, новую бумажку, да, что ему выданы права. Вот вы заметьте, откройте свои права. Вы же не увидите в этих правах номер паспорта. Он и не нужен, потому что водительское удостоверение выдается на физическое лицо, на ТМЦ, на объект учета» вот, Да, там будет ваша фотография, но, тем не менее, ваша фотография как бенефициара. Чей это товар? Это, грубо говоря, что а, при покупке чайника вас будут фотографировать и в паспорт чайника вклеивать ваше лицо для того, чтобы, если вдруг там кто-то что-то украдет, да, а потом менты найдут, вы придете с паспортом и скажете, вот видите, вот, вот мое лицо вклеено, вот я этот чайник покупал, вот фотография чайника, вот фотография моего лица. Вот Все сходится, и менты скажут, да, хорошо, да действительно вы доказали в суде это ваш чайник вот когда у нас вот так вот законы заработают у нас вообще никаких проблем ребят не будет по поводу доказывания где чья вещь но по логике вещей это же ну как бы по логике вещей это так и и должно работать вот вот что собственно говоря вам и делают да что вот есть, значит, объект учета, вот, вот фотография. То есть, ну что, они доказали тождественность, что это вам принадлежит. Все, больше ничего. По большому счету, смотрите, на физическое лицо получено водительское удостоверение. Да? Во-первых, само по себе оно не порождается. Нужно, нужно ваше волеизъявление. Что значит волеизъявление? Что вы согласны, вы пишете заявление, да, прошу выдать мне водительское удостоверение, ну сейчас это все в ГИБДД на, на сайте заполняется, вот, но вы все равно знаете, да, что вы заполняете заявление. Так вот, этим заявлением, ребят, вы выражаете свою волю. Волю на что? Что вы принимаете на себя? обязанности, регламентированные определенными сводами законов. Не всеми подряд, а только те, которые регламентируют деятельность водителей. Понятно, да? То есть вы становитесь, вы обретаете новый статус, вы обретаете статус, физическое лицо обретает статус водителя, и у вас, на, на вас теперь начинают действовать законы, которые регламентируют деятельность водителя. Да, ну что это такое? ПДД – Правила дорожного движения да, в первую очередь на вас действуют. Во вторую очередь за нарушение ПДД действует КОАПП, да, вот, административный кодекс Российской Федерации. Вот, пожалуйста, все очень просто. То есть, выпуская новую какую-то бумажку, да, волей изъявляя о том, что вы что-то хотите еще, вы принимаете на себя эти обязанности, да, ну, соответственно, там есть кое-какие права, минимальные но обязанности вы уже понимаете да что если вы будете нарушать эти права или эти правила вы будете нести ответственность которая задекларирована у нас в в административном кодексе да, в виде штрафов. Вот. Дальше смотрите, вы как человек да, хотите, допустим, приобрести квартиру. Что такое квартира? Да, это у нас недвижимое имущество, вечное право. Вы идете, покупаете, оформляете эту квартиру. Да, у нас 212 федеральный закон о регистрации недвижимости, о чем говорит, что все должно быть зарегистрировано в Росреестре, иначе такие договоры. Такие сделки считаются мнимыми, притворными, да, и а, они не подлежат, ну, как бы не являются действительными. Вот, вы идете, значит, в Росреестр и регистрируете свой договор. Помимо договора должен быть еще акт приема-передачи, да, квартиры. Вот, вы приносите все эти документы и регистрируете. Тем, вот, своими действиями, да, своим, пишите заявление, что прошу, там, тра та, -та. И своим заявлением вы выражаете волеизъявление. На то, чтобы вам к субъекту права физическое лицо добавили новые права и обязанности, которые будут подтверждены свидетельством о праве собственности. Да? И тогда уже на вас теперь что начинает действовать? Жилищный кодекс Российской Федерации как на собственника, да? ну и различные всякие постановления в области ЖКХ. Вот, ну там 354, 442, ну 491 минимально, да, только в, час, в части там каких-то регламентов общего собрания. Вот, но тем не менее, понимаете, да, что теперь на вас стало действовать жилищное право, как только вы стали собственником. Если у вас нет такой бумажки, да, соответственно, вы и не облагаетесь этими обязанностями. Но опять же, не вы, ребята, а ваше физическое лицо. Да, то есть вот есть у нас объект учета физическое лицо, объект права, субъект права, вот, и вот с с получением каждой вот такой бумажки э, на вас навешивается, знаете, как, как вот на булавочку, да, навешиваются такие вот как <смех> обязанности в виде колечков, да, вот навешиваются, навешиваются, э, и обязанности пожизненно становятся все больше, больше и больше. Захотели вы, допустим, стать рыбаком, да, вам что нужно пойти? Вам нужно получить разрешение какое-то, ну, к примеру, да, или там лодку вы себе купили, ее нужно зарегистрировать, нужно получить Права, да, на управление водным транспортным средством. Ну, в общем, вся стандартная история, ребят. Что бы вы ни захотели, да, как человек... Вы должны воспользоваться зарегистрированным своим а, субъектом права, вот, объектом учета и пойти в нужный орган, который а, является владельцем определенной базы данных, да, сделать там запись, подкрепить эту запись какой-то бумажкой, например, а, правами на управление лодки, да, водным транспортным средством. Вот, и только потом вы, как человек, а, имеете право на этой лодке гонять. Потому что у вашего субъекта права есть вот такой вот документ. Вот. Но, ребят, э, здесь нужно сказать следующую вещь, что... Чем больше у вас вот таких вот бумажечек, подтверждающих права и обязанности в различных областях права, да, тем больше появляется юридических коллизий. С чем они связаны? Они связаны одной упряжкой и одной цепью. Сейчас я вам расскажу, что не все так просто. Потому что прекращение... Действие какого-либо документа, либо его отсутствие, да, оно автоматически прекращает или накладывает обременение и ограничения на действие других бумаг. Вот И вот здесь получается такая западня, да, что чем больше у вас всяких бумажек, чем больше вы на себя навесили прав и обязанностей, тем больше рисков того, что вас свяжут в узел по рукам и ногам. Объясню на примере все очень просто. Есть у вас транспортное средство, машина, да? у вас есть водительское удостоверение. Ну, как бы это, вот это все выписано, понимаете, да, и свидетельство там ПТС на машинку, ну, не ПТС, как это называется, свидетельство о регистрации транспортного средства, да, такая розовенькая ламинированная маленькая бумажечка, вот, в ней вы вписаны, не вы, а ваше физическое лицо, большими буквами, да, имя, фамилия, отчество, вписаны как хозяин, как владелец, да, ну, это все понятно, потому что на физическое лицо, на объект учета регистрируются новые характеристики. То есть, по большому счету, ребят, утрированно сейчас вам скажу, когда вы родились, вы были деталькой с точки зрения бухгалтерского учета, да, в производстве, вот, с, с, с течением жизни вы превращаетесь в некое изделие, вот. вы обрастаете другими детальками, да, обрастаете каким-то имуществом, еще чем-то, и, и уже из того голого физического лица, который когда-то а, был, был рожден в органах ЗАГСа, вот, вы уже превратились в целое такое матерое, готовое изделие, да, у вас там куча всего, на это физлицо навешено. А вот, Но ну, не вы превратились, опять же, повторю, да. Физ. Физическое лицо ваше превратилось в матерое изделие. А вот, смотрите, здесь какая коллизия происходит. У вас есть машина. О, начну заново все рассказывать. У вас есть водительское удостоверение. Вот, это с точки зрения, допустим, вечного права, машина является вашей собственностью, машина является вашей вещью, вы ее владелец, да, вот, и вот получается такая интересная вещь, значит, сама машина как вещь, как имущество зарегистрирована на физическое лицо, да, то есть не на вас, как на человека, а на физическое лицо, бенефициаром которого, учредителем которого являетесь вы. Ну, а все, что вы учредили, все принадлежит вам. Это нормальное явление. Вот, Соответственно, на вас зарегистрировано водительское удостоверение. Да? Ну, не на вас, а на физическое лицо, а вы являетесь учредителем физлица, поэтому это ваше. Вот, тоже все логично. А вот здесь теперь прикол. Значит, ваше водительское удостоверение просрочено. Все. Понимаете, если оно просрочено, вы не можете пользоваться своим имуществом, своим транспортным средством. Вопрос: что делать? Да? Ну, как, у нас-то, конечно, все понятно, что мы идем и а, меняем водительское удостоверение опять проходим вот эти 10 кругов ада, справки, все дела, все это дело собираем, опять во всех базах себя светим, да, продлеваем. Но, во-первых, для чего сделано там. Как правило, выставлена очередность в 10 лет. Очередность в 10 лет связана с распределением счетов по вашему субъекту права, да, а вот, потом связано все-таки с подтверждением, что вы живой, ну, хоть как-то вас там надо вынуждать, вынуждать приходить и заявлять о том, что вы живой, поэтому вот эта вот история подтверждения, что я живой, живорожденный, знаете, она, собственно говоря, и так вы ее подтверждаете регулярно, что вы живой, потому что без ваших действий через 10 лет все закончится, а в любом случае, так или иначе, где-то там в паспортах даже через 5 лет, да, загранпаспорта выдают на, там, на 5 лет, некоторые но старого образца по крайней мере вот то есть в любом случае вы для них нужны живы чтобы вы ходили и подтверждали да, что вы как бенефициар еще живы вот поэтому они совершенно спокойно вот этот регистрационный номер паспорта могут использовать как ценные бумаги закладывать перезакладывать что-то с ними делать вот для этого и установлены везде везде везде по всему по всему сроки Собственность, допустим, вот она бессрочная, но там другой момент, да, то есть если вы умерли, то а, кто-то должен вступить в наследство, вот, то есть там так или иначе ваши родственники придут и закроют эту ценную бумагу, там свидетельство о праве собственности, да, и... И ее переоформят. Вот. То есть они, создавая вот эти ГИСы, информационные базы, государство в любом случае подстраховалось, чтобы, вы, чтобы так или иначе получать подтверждение вашего, вашей жизни. То есть подтверждение того, что вы живой, понимаете? Поэтому лишний раз куда-то там бежать в нотариальную контору, да, и заявлять, что вы живой. Ребят, ну я, честно сказать, я не вижу в этом смысла. Почему? Потому что, ну, во-первых, там кто? удостоверение гражданина в живых, да, но сейчас я, кстати, видела уже без надписи гражданина, а просто удостоверение такого-то, такого-то в живых. Вот, фамилию, имя, отчество пишут, никак не называют ни человеком, ни кем, вот, просто удостоверяют, что живой, но опять же, да, кто, кто удостоверяет? Удостоверяет нотариус, элемент той же самой системы, вот, Куда он удостоверяет? Он удостоверяет эта бумага выписывается на тот же самый объект учета физическое лицо, что вы приходили в нота к нотариусу и вы как бенефициар вы еще живы. Все больше другой смысловой нагрузки я не вижу. Как правило, это работает для чего? Для чего это вообще было сделано изначально? Для того, чтобы человек, допустим, 20 лет там не сном, не духом все документы у него просрочились, да и потом он приходит и ему говорят, а ты кто? у тебя уже и ни паспорт не действует, и ничего не действует. Да? Вот. Ну, потому что знаете, да, что у нас старая система паспортизации действовала по достижению временного отрезка, там 25 лет, 45 лет и так далее. Да? То есть вы обязаны были его менять. Сейчас новые паспорта вот, в виде пластиковых карточек, они действуют десятилетиями. То есть 10 лет, вот, все, все приводится к единому стандарту. Все будет действовать по 10 лет для того, чтобы вот на 10 лет государство спокойно а, запускало вот эти ценные бумаги, которые она на вас выдает, да, то есть для вас, для вас это обременение в виде действия а, определенных прав и обязанностей, да, вы, допустим, получили вы водительское удостоверение, все, на вас сразу навешались права и обязанности, а для государства это ценная бумага, понимаете, вот, за которую вы, вы, между прочим, а, очень хорошо платите. Каким образом? Нарушая ПДД, платите штрафы. Выгодоприобретателем по ценной бумаге являются определенные товарищи. Вот. И так везде, пожалуйста, везде. У вас есть собственность, вы получили... Свидетельства о собственности. Для вас это права и обязанности да, в виде жилищного кодекса, в виде комплекса постановлений по ЖКХ, а для государства это ценная бумага, потому что вы на основании этой ценной бумаги платите налог на имущество ежегодный. Да? И вот так вот все что, все, что вы не возьмете. Вы пошли, зарегистрировались в налоговый, получили свой ИНН. Вы, как налогоплательщик, получили свои права и обязанности, да, как налогоплательщик, то есть на вас теперь действует Налоговый кодекс Российской Федерации со всеми налоговыми постановлениями да и законами. вот. А с точки зрения государства, это ценная бумага, которую вы постоянно, регулярно, более того, пожизненно теперь обеспечиваете оплатой своих налогов. И так везде, везде, везде, ребят. То есть по большому счету... Объект учета в виде физического лица есть не что иное, как товар, и государство с этого товара получает деньги. Получает, потому что вы эти деньги производите, где-то вы их там берете, государству пофигу, где вы их берете. Самое главное, что чем больше на вас навешано вот таких вот бумажек, да, что вы там получаете за всю свою жизнь, тем больше а, государство с вас имеет возможности содрать как ценные бумаги. Для, для нее это все ценная бумага, будь то водительское удостоверение, будь то ИНН ваш, будь то ваша ОМС, а, будь то ваша там страховые какие-то свидетельства, неважно, любую бумагу, которую вы своим волеизъявлением как человек регистрируете на объект учета физическое лицо, любая бумага становится ценной бумагой, абсолютно любая, ребята. И государство с этого имеет доход, как с векселя, И это вексель. Это вексель с определенными долговыми обязательствами. Вот, допустим, вы пошли и получили ННН. Может ли человек устроиться на работу без ННН в какую-нибудь такую, ну, нормальную контору, да, где все официально? Нет, нельзя. Потому что действует определенная область права, которая говорит, что каждый человек должен платить налоги. Вот тебя все равно, так ли хочешь работать, хочешь там на покушать себе заработать, будь любезен, иди, оформи сначала ИНН, а потом приходи ко мне работать, чтобы работодатель мог за вас 13% НДФЛ уплачивать. да, То есть создавать ценную бумагу, тогда пойдут отчисления. Не хочешь, ну, тогда что-то типа, там, не знаю, Макдональдса, да? Или где-то там, где в конвертике денежку выдают, вот, бу-би-ситерами, там, кто там с собачками гуляет и так далее. Ну, то есть, понимаете, они... Так или иначе вынуждают человека, ну кто они, государство, да? так или иначе вынуждают человека а, вот, за, залезть в эти рамки и идти по стройному, выстроенному коридору, а, тот, который они придумали, для того, чтобы постоянно выжимать, выжимать, выжимать. Вот, ребят, теперь возвращаемся к, к вопросу о паспорте П-1. Да? А, по большому счету П-1 это документ учета. И этот документ учета нужен вот для определенных действий. Для того, чтобы на вас действовали определенные права и обязанности. И для того, чтобы задокументировать выпущенную ценную бумагу. Все. Ни о каких договорах с государством речи быть не может. То, что вы не распишетесь в П1 или в паспорте, это вообще никого не волнует. но ну, распишитесь вы, не распишитесь, Они могут вам, кстати, по закону, могут вам только предложить расписаться. Вот, если вы не распишетесь, они просто не смогут вот ваш паспорт, да, как ценную бумагу использовать. Вот здесь в чем вся коллизия. Но это не договор, поймите меня правильно. Это не договор. Все вот ходят П1, это в паспортном столе, да, на оформление паспорта, это договор с Российской Федерацией. Да я вас умоляю, какой договор с Российской Федерацией? А, значит, у Российской Федерации есть один единственный договор, оферта. Называется он Конституция Российской Федерации. Для государства, как для юридической компании, это устав. Устав государства. Ну, если брать аналогию с юридической компанией, да, вы знаете, для оформления Юр-компании нужен устав. Так вот, у государства уставом является конституция. Если Конституция не принята, то и государство, как бы нет, понимаете. Вот. Но у нас же есть две коллизии: у нас есть де-Юра и де-факто. Де-факто, да? как бы мы видим, что вроде как есть, вроде все работает. А то, что оно де-Юра не образовано, ну, так и Российская Федерация де Юра тоже не образована, да. Вот, ну, что делать? Но ну, живем в тех условиях, как данность, которые имеем. Так вот, ребят, у нас есть единственный общественный договор, называется он договор оферты с государством, он публичный, это публичная оферта, читайте Гражданский кодекс Российской Федерации, публичная оферта, Конституция Российской Федерации. Используя Конституцию, либо ссылаясь на нее, либо когда вы пишете запросы, да, и приводите, цитируете Конституцию Российской Федерации, вы принимаете эту оферту, вы с ней соглашаетесь. Поэтому по большому счету, Никакого договора никто с вами не заключал и заключать не собирается. Есть оферта, вы ее принимаете, вы живете де-факто по этой оферте. Все. Более того, все из вас, многие из вас очень, очень хорошо ей научились пользоваться, там права и свободы человека защищать и так далее. Все, вы договор, защ... договор оферты, он начинает действовать с момента вашего акцептования. Как только вы где-то упомянули, где-то там что-то сказали, а вот по Конституции все, он действует, ребят. Вот, если вы не согласны с этим договором, то, пожалуйста, гаранту Конституцию Владимиру Путину напишите письмо, что я не принимаю договор оферты, не соглашаюсь не это а вот и и все и вы тогда не соглашаетесь с договором государства но ребят это к физическому лицу, как к субъекту права, абсолютно никакие, никакого отношения не имеет договор с Российской Федерацией. Хотите, имейте договор, не хотите, не имейте. Это ваше право. Вот. Более того, никто вам это в обязанность вменить не может. Да? Я уже рассказывала международное право, что сначала был человек, потом человек соучредил с государством. Сначала гражданина, а потом физическое лицо. Да? Вот. Но у нас уж все тут перевернуто, что... Государство без вас соучредило, да, с, с вашими родителями физическое лицо как субъект права, да, и как э, объект учета в их информационных системах ГИС. Что такое ГИС, да? Кто не услышал, кто не понял, государственная информационная системы. Вот, поэтому э, что тут говорить-то? Да всем плевать, согласны вы с этим договором, не согласны. Вы по факту это приняли, по факту акцептовали, возражения Путину не послали, что вы там против договора. Да? Ну и что, все, а что вы хотите? Причем здесь П-1. П-1 еще раз повторю, для тех, кто в танке и не понимает, что П-1 это ценная бумага. Вы, расписавшись P1, просто даете право там как-то ею торговать или там что-то какие-то, что-то взымать. Но опять же, это... Ваш выбор. Можете расписаться, можете не расписаться. Они со своей стороны законодательно а, имеют право только предложить вам расписаться. Нет никакого смысла м, рвать, чиркать или там еще что-то, потому что если вы в P1 что-либо сделали, какие-то отметки а, любого содержания, которые не учтены по регламенту создания ценных бумаг, да, или по регламенту вот этого введения карточки P1, вот эта ценная бумага является недействительной вместе с ним автоматически паспорт является недействительным. То есть вам придется заново платить пошлину, оформлять паспорт. Он просто тупо будет недействительный. И причем, ребята, они очень быстренько, они мгновенно, вот, вот я сейчас смотрю на самом деле ролики, мне просто смешно становится, потому что люди что-то там делают и так гордо. Ой, я там, значит, ну хорошо, ну поиздевалась ты над свои П1, там тетки, я не знаю, нервы поделала в паспортистке. но так она, ты ушла, а она взяла галочку поставила, не Действительно, и все. Ты с этим паспортом придешь права получать, эти скажут. Гражданка, у вас паспорт недействительный. Но кому вы медвежью услугу оказали? Себе, ребят, только себе, больше никому. Посмотрите потом на этих людей, которые бегают и меняют по второму, по третьему кругу паспорта. Все, кто вот так сделал, да, у всех паспорта недействительны. Я не говорю про тех людей сейчас, которые спокойненько, тихо пошли переоформили паспорт, получили новый. Да, ну, я не знаю, там срок, срок подошел или еще что-то по, по разным причинам. Вот, и они просто не расписались. Вы имеете право просто молча не расписаться. Просто сослаться на то, что я имею на это полное право. Вы обязаны мне предложить. Я ваше предложение услышала, но я вам отказываю. Все. Вы не расписались, но паспорт при этом, ребят, будет действительный. Если вы не расписались в паспорте, не расписались в P1, паспорт будет действительный. А если вы начали эту P1 воровать или еще что-то, сам паспорт будет недействительный. Да? И у нас же, видите, как вся система простроена, что куда бы вы ни пришли, получить следующую бумажку. Как-то оформить собственность, оформить там, я не знаю, водительское удостоверение себе, оформить полис и так далее. Везде у вас будут просить паспорт, везде. И они сразу, мгновенно увидят в системе, что у вас паспорт недействительный. Вы думаете, что вы там всех обманули? Ну, ну нет. Я сейчас знаю миллион таких случаев, что ничего у людей, не, ни, ни, ну ничего, они там, они сидят спокойно до тех пор с этим паспортом и думают, что у них счастье привалило, да, до тех пор, пока они где-нибудь этим паспортом не воспользуются, их отправляют заново получать. Потому что они в системе сразу, мгновенно видят все, паспортистка проставила, что он не действительно аннулирован и так далее. Там у них значок стоит. Поэтому, ребят, не дурите себе во вред, пожалуйста. И надо просто понимать, что ваши вот эти действия из-за незнания, непонимания ситуации, как это все работает, они бесполезны. Абсолютно бесполезны. Я вас единственное, что я вам рекомендую переслушать еще раз эту лекцию, может быть, себе там квадратиками записать схему какую-то нарисовать, да, что физическое лицо это не вы. Поймите это наконец. Вот вы и вот машина, да, вот физическое лицо это такой же субъект права, как машина. Машина тоже субъект права и четко можем сказать какого, да, потому что это движимое имущество, это вечное право. Все. Вот машина это субъект вечного права. Вот то же самое физическое лицо это субъект права. Понимаете, да? То есть вы же не, не говорите о том, что я машина. У всех же нормально все с головой, да, вы же себя как-то разделяете, Машины это отдельно, это мое транспортное средство. Я отдельно, правильно? Вот так же научитесь у себя в голове переключать тумблеры, что физическое лицо отдельной жизнью живет. Вы ее бенефициар, точно так же, как для машины вы владелец. Но вы не машина, понимаете? Да, у вас есть машина. Да, отдельно на эту машину у вас есть ПТС, есть свидетельство о регистрации транспортного средства. Отдельно на эту машину есть страховка, да, что там еще, диагностическая карта. Это то, что принадлежит машине. Это даже не ваше, это принадлежит машине. Понимаете, да? А ваше, да? но через физическое лицо, водительское удостоверение. Вот здесь прикол, да, что вы с этим водительским удостоверением можете водить любую машину. Понятно, да? Ну, в соответствии с категорией транспортного средства. А то, что привязано к машине, ПТС, свидетельство, там, диагностическая карта, страховка, вы уже к другой машине не привяжете. Это непосредственно его документы, ее документы. Понимаете, да, схему? Так вот, то же самое. Вы связаны тонкой ниточкой с физическим лицом. Все, что на это физическое лицо навешено, это навешено на физическое лицо. Не на вас, а на физическое лицо. Точно так же, как ПТС, свидетельство, диагностическая карта навешана на машину, но не на вас. Это не ваше свидетельство о регистрации транспортного средства ГИБДД. Это машинина, они ваши. Вы там вписаны как владельцы и, и не более того. Понимаете, в чем разница? Вот э, с субъектом права физическое лицо все то же самое. Сначала есть субъект права, а на него уже вешаются разные документики. И в этот субъект права э, имеет штрафы, имеет все остальное. Не вы как человек, а субъект права. Понятно? Вот, имеет штраф, имеет обязанности, субъект права. Но а, вы являетесь бенефициаром. Вот здесь вот интересная коллизия происходит. Бенефициар – это всегда выгодоприобретатель. А кто же тогда убыткоприобретатель? А убытка-приобретатель, ребята, у нас государство. Почему? Потому что а, вот этот вот субъект права был создан обоюдно. Вами, путем вашего появления на свет, да, но ну, ваши родители заявили, принесли вас в органы ЗАГСа. И э, путем того, что как бы, как бы, как бы государство сделало вот такой вот объект учета физическое лицо. И смотрите, э, государство на вас очень даже неплохо зарабатывает, потому что само по себе физическое лицо это товар. И вот здесь я вас тоже очень прошу, давайте э, благоразумие проявлять, вот все носятся, нас записали в товар, да блин, не вас записали в товар, а физлицо, как субъект права является товаром, точно так же, как ваша машина является товаром, вы ее можете продать как самостоятельно, так ее может изъять и продать государство за долги за ваши, понимаете, вот то же самое, товаром является физлицо товар, изделие, да, но это не вы, вот вы вот это вот поймите, вы человек, вот. для того, чтобы вам существовать и взаимодействовать в рамках государства, по той схеме, которую государство выстроило вокруг вас, вы, э, вас вынудили пользоваться э, вот этим вот субъектом права физлицов, вынудили, но как человек, как человек, вы же можете пойти к соседу в гости, не, не задействуя лицо, Можете. Вы же можете, я не знаю, там пешком пойти в тур поход в лес. Вам же для этого не надо государству ставить в известность. да? Вы же никаких прав и обязанностей там не несете. Но если вы, конечно, там лес не подожжете, да, и три ближайших деревни не сгорят, тогда вас поймают и посадят. Вот. Но просто понимайте о том, что если вы себя ведете абсолютно как человек, да, то есть как, как это говорится, как... Назвался груздем «полезай в короб». <с> То есть если вы себя ведете человек и называете себя человеком, и идентифицируете себя человеком, но не лезьте вы тогда туда, где там территория занята государственной деятельностью. Да? Но вы видите себя как человек. Вот варите дома борщ. Никто вас как на человека, варящего дома борщ, готовящего дома борщ, не будет наезжать. Имеете полное право. Да? В своей там квартире, я не знаю там, да хоть где, то есть вы ничьих прав и свобод не нарушаете. Вот в этом и заключается функция человека основная. Что человек реализует свои права и свободы по международному праву, не нарушая прав и свобод других лиц. То есть пока вы себе тихо готовите больше у себя дома, на вас как бы никто наехать не может. Это справедливо, правильно? Вот. Но как только вы налили борщ в баночку, повезли бабушки на своей машине, все вы уже становитесь участником дорожного движения, вы уже на, можете нарушить права и свободы других людей, значит, вы уже а, к вам уже применяется физлицо. Да? То есть, ну, как бы тут физлицо включилось, и все, и, по, и погнали. Тут уже государство за вами следит. Понимаете, да? То есть, есть определенная часть здесь, вот те люди, которые себя ведут как, как люди, как человек. Вот они отождествили себя с человеком. Что значит это «мы» вот все ходят в суды так смешно там везде и кричат «я человек». Ну так ты веди себя как человек, значит. Человек – это тот, кто отдельно живет от государственной системы. Кто выстроил свою жизнедеятельность таким образом, что он абсолютно независим от государственной системы. Если вы сможете выстроить такую жизнь, вы человек – а пока, а пока, ребята, <смех> сложно всех признать человеком. Вот это честно вам скажу. Почему? Потому что так или иначе вы уже э, настолько в, в этом взаимодействии государственном погрязли, что ну, уже как бы очень сложно растождествить себя вот с этим. Поэтому и мой, мой вам совет. первое на первое, что вам нужно сделать в голове? Это разделить, что вы человек. Да, вы живое существо. Давайте начнем с этого. Кто такой человек? Живое существо автономная, причем, да, вы как бы без сопливых знаете, когда вам поспать, когда вам в туалет сходить, когда вам куда пойти, ну вот, то есть вот тут вам не надо указывать, приказывать, но если вы, конечно, там не армейский служащий или еще какой-нибудь там государственный служащий, то есть по большому счету человек он самодостаточен, да, то есть что это значит, что он ни от кого не зависит и он как бы устроил свой быт и свою жизнь таким образом, что вот он такой самодостаточный, самоавтономный, вот. Есть человек, понимание, да, а есть субъект права, который живет в системе государства Российской Федерации, да, и вот этот субъект права э, является неким товаром или учетной записью о товаре, да, об изделии, либо еще что-то, но это не вы, понимаете, это не вы. Это то, на что получаются все ваши документы, там, где регистрируются все ваши действия, то есть некий объект учета. Все, это не вы, Растождествляете эти вещи. Вот Государство на этом зарабатывает, она выстроила четкую цепочку. Вы имеете только вы как э, плательщик. Но опять же, если вы себя растождествляете с этим, вы понимаете, что вы это вы, вы это человек. Да, нафига вам вот эта вот государственная мишура? Нахрен вообще никому не упала, правда же? Вот вы понимаете, что государство там что-то, что-то не то мутит, <свят> вот. Но вы можете принять совершенно спокойно решение пойти и это все позакрывать все вот эту мишуру к чертовой матери, да? Не пользоваться там, я не знаю, водительским удостоверением этим, этим и так далее, да, да. Ну по, по, по паспортам по минимуму светить, вот. Налоги не платить. Но опять же, вот все сейчас бегают, да, вот, а можно не платить налоги? Ну, конечно, можно. Не работай на госструктуру, не работай официально, не, не плати государству налоги, в чем проблема? А, у нас налоги на имущество отменены. Вот, кто не знает, да, налоги на имущество являются добровольными и налоги на имущество отменены. А 13 НДФЛ – это абсолютно ваше право. Значит, найдите себе такую работу, либо организуйте такую работу, где вы просто не будете лишний раз кормить государство вашим ННН. ННН закрыть, ну, его невозможно закрыть, и можно просто не пользоваться, ребят. То же самое, как, ну, и права, ну, и что права, ну, они иссякнут через 10 лет, ну, не пользуйтесь вы. Ну, и не будет у вас штрафов ГИБДД. Вот, а как? Ну, а по-другому. Уже такси гораздо дешевле, понимаете, чем иметь свою машину, ее содержать, хранить, там, заправлять и так далее. Вот. Поэтому лазейки и способы, они, ребят, есть всегда. Вот, ну честно, есть всегда. И вопрос в том, что как победить эту систему? Да никак, не пользоваться, не пользоваться. Вот вы понимаете, если все не будут платить за ЖКХ, то и не будет ЖКХ. Потому что кому выгодно строить бизнес, если ни у кого ничего не покупают, да, и навязать в принудительном порядке не получается. Вот то же самое, если все не будут платить налоги, если все до всех дойдет, что у нас имущественные налоги на землю, на транспортный налог, все это отменено, тогда народ, налог не будет это платить. Но народ же не читает законы, народ до сих пор платит, еще и бегает, ой, что-то мне в этом году не пришел транспортный налог, ой, что-то мне там на землю не пришло. Налоговая. А, не пришло, ну на тебе эфир, то иди плати, раз ты хочешь. Понимаете? А это вообще не учтенка. Куда она уходит? Ну ни у кого же в голове не Все же порядочные, понимаете? Ну надо, значит надо. Вот, Но, ребят, поймите правильно, что государство с вас столько имеет, причем вы, вы не понимаете, что вы бенефициар, вы обязаны только выгоду делать. Вот как было, было в Советском Союзе. Да? В Советском Союзе была точно такая же схема, абсолютно точно такая же. Но государство, государство вам выплачивало дивиденды. То есть у вас были бесплатная медицина, у вас были какие-то путевки, санатории, да, вспоминаем, вспоминаем, что было, квартиры давали, да, там еще что-то, куда-то посылали, командировочные оплачивали. То есть какие-то блага там раздавали всегда какие-то, я не уже не помню, но, там в кино какие-то давали билетики, да, там на, в цирк, вот я помню, мне родители постоянно приносили какие-то билетики на предприятия, раздавали бесплатно в лагеря, в детские отправляли детей бесплатно. Вот, то есть понимаете, что дивиденды-то вам сплачивались в конце-то концов в советское время, и, а схема, она себя не поменяла, она просто обрела электронный вид, просто упростилась это все, если раньше там ты встал в очереди и хрен его знает, когда до тебя дойдет, вот, то сейчас это все как бы упростилось. Но единственное, что люди не понимают одного, что вы бенефициары, вы только выгоду можете получать в виде там, билетов в лагерь, там, в кино и так далее, или, или я не знаю, там, санаторий, курортный какое-то лечение, да, поездку, загран-поездки у нас там раз в пять лет, да, в Болгарию людей посылали и так далее. Все это было. Люди были бенефициарами. Понимаете? И, и люди знали, что это такое, и шли, требовали свое. Да, я там, вот, свои дивиденды, давайте, а что, что вот ты можешь на свои дивиденды? А ты можешь вот это, вот это, вот это. И человек еще и выбирал, да, то ли он там трех детей в лагерь пошлет, то ли он плюнет на все и поедет за чешской стенкой в Болгарию. Вот, люди могли выбирать, а сейчас что? Сейчас почему-то резко, даже старое поколение, все про это забыли. Но система-то осталась одинаковая, она просто в электронку перешла, и она гораздо упростила вот эти все операции. Понимаете, в чем прикол? Вот, а э, убытка приобретателем, стал, оно всегда было и есть, и будет, всегда убытка приобретателя – это государство. То есть основная функция государства – это приумножать. Если происходит какой-то дефицит бюджета, да, они должны его чем-то перекрывать. продажи ресурсов, нефтью и так далее. То есть здесь должна быть учетная система, сбалансированное государство. Да, вот, формирование бюджетов и всего остального. Вот, поэтому все вот эти расходы, которые ложатся сейчас, переложены на плечи человека, да, то есть как бенефициара физического лица, вот эти вообще все расходы должны гаситься государством. Понимаете? Раньше все... Почему раньше была медицина бесплатная? Потому что это расход, это долг, который гасится государством. А гасится он за счет чего? За счет активов государства, активов, это помните, да, на советских рублях было написано нефть, газ, там ресурсы, золото, бриллианты и так далее. Вот за счет этого гасились расходы, то есть убытка приобретателем всегда является государство. Поэтому у нас были школы бесплатные, детские сады бесплатные, были какие-то штрафы, ребят. Ну вот насколько я помню, вот эту книжечку штрафов Советского Союза, ну она такая была малюхонькая малюхонькая-прималюхонькая, и там я не знаю, что надо было сделать, понимаете, чтобы на вас там какой-то штраф был, но если кто не так вот помнит, кто там более старших поколений, да, ну поправьте меня, я помню ее малюсенькой. Вот эту книжечку, я помню, что она у папы лежала всегда в бардачке, да, или где-то там в сумочке, которая вот, где права всегда, документы лежали на транспортное средство. И совершенно спокойно можно было, если тебя остановил гаишник, да, то там прям сами там отлистали, там все поняли, да, что на одном языке говорить, да, 12.5, все, я нарушил, все, признаю. Вот, и все, и то, и то, ребята, цель была соблюдение дисциплины на дороге, а не штрафы. Вспомните, что всегда милиционер мог остановить и сделать предупреждение, а сейчас это бизнес. Вот камеры на дорогах стоят, кого они сейчас дисциплинируют? Абсолютно никого. Это метод заработка, вот и все. Поэтому, ребят, разделяем себя, физическое лицо. Это определенный объект учета, да, это средство заработка государства, вот, только оно не выполняет свои функции, те, которые должно выполнять. Поэтому систему ломать, какие-то там P1 воровать, еще что-то делать нет никакого смысла. Они сделали очень хорошую, ну, наше государство, да, сделали очень хорошую ГИСы. То есть государственная информационная система сейчас достаточно хорошо интегрирована, она достаточно хорошо работает. С точки зрения электронного государства, допустим, это очень хорошие вещи, да. Вот здесь многие люди возмущаются, что вот, я лучше по стариночке пойду. Вот я вам честно скажу, в Европе, допустим, электронное государство везде, и никуда ходить не надо. Все делается в один клик с телефона, и все делается мгновенно. Вот, воля изявления ваша за... 5 секунд делается но понимаете что вопрос то не в том что вам нужна эта бумажка или вам нужно это хождение вопрос в понимании того бреда который вы несете я не хочу вот это электронное рабство это не рабство ребят это удобство Поймите это правильно. Если сама система будет работать эффективно и так, как должна, на благо человека, как бенефициара, это очень удобно, понимаете? То есть государственная система мгновенно практически будет гасить все ваши расходы, да, которые возникают на объект учета физлицо. Да, будет мгновенно вам выделять ваши активы. То есть как вы будете распоряжаться да, тем, что выгодой из этих активов, как вы будете распоряжаться. В лагерь вы детей отдадите, да там туда поедете, туда, может путевку вам, может санаторий вам, может еще что-то. То есть с точки зрения удобства это очень удобно. Единственное, что сейчас у власти просто не те люди находятся, которые а, не заинтересованы в благах для человека. Да? Они заинтересованы сделать из человека барашка и его бесконечно стричь, не понимая а, а, оболвания человека и сказать, ты баран, ты за все должен платить. Да не должен. И в Советском Союзе это все работало. И во многих странах это все работало. И в Ливии это работало, которую разбомбили. И сейчас это работает в Дубаях. Вот и Дубай сейчас мочат по этой причине. да, Вот сейчас в Дубаях в прошлом году ввели налог. Первый раз в жизни вообще. А у них такая же система работает. Электронное государство, никуда ходить не надо. Они своими дивидендами распоряжаются мгновенно. Вот, у них, пожалуйста, ребенок закончил школу, можешь в любой точке учиться. Подаешь заявку, подаешь, где ты хочешь учиться, государство за тебя договаривается, оплачивает полностью проживание, питание, камбус тебе оплачивает, все, все, все, все твое обучение, все, ребенок едет туда из Арабских Эмиратов, пожалуйста, там живет, учится, приезжает с дипломом. Да. Женился человек, 25 тысяч долларов ему на счет. Вот, как правило, там квартиру за счет государства или ипотека нулевая, если там больше какой-то суммы дом, да, там семья хочет и так далее. За рождение детей им кладут там по 15 тысяч евро на счет сразу же. Вот родился ребенок, вот такое социальное пособие. И вы что думаете, они куда-то со справками бегают, они куда-то за этим ходят? Нет, абсолютно. Им ничего не надо. Ребенок родился, им сразу из медицинского центра уже все прилетело, понимаете. Уже все, у них все свидетельства на руках. Они в электронном виде, там вообще ничего не надо. Абсолютно. Но уже 15 тысяч на счете, все. Им только кнопочку нажать, перевести, снять или что-то с этим сделать. То есть не говорит о том, что это рабство, ребят, понимаете? Но ну, это не рабство. То, что вас всех запугали чипированием, вот этими вбросами, вот этой лабудой – но это определенная мера воздействия, что э, вашими силами, из-за того, что вы же не можете всю, всю ситуацию в масштабе осознать, да? поэтому у нас очень много бабушек, у нас очень много пенсий предпенсионного возраста, которые, знаете, такие вот э, закоренелые, убежденные, а я лучше по старинке <coughs> буду ходить, стоять в очередях вот этих, вот знаете, как раньше будем создавать очередь, зато у меня будет бумажка, а потом я с этой бумажкой буду там опять создавать очереди, опять хрен добьешь. Ну вы что хотите в Советский Союз с очередями что ли вернуться? Я понять не могу. А потом эту бумажку просрали, и по второму кругу стоим в очереди, да, вот или украли там или еще что-то, получаем дубликат. Но ребят, ну бред сивка было, но надо же использовать инновации общества. То есть да все сделано, да все развито, нам нужно это все довести до ума. Понимаете, и есть такие примеры, и есть страны, в которых это пользуется. Вот сейчас, между прочим, вся Венгрия перешла на такое. Вот сейчас это все работает во всей Венгрии. Что-то я там ни одну бабушку не видела, которая сидит и возмущается. Верните мне обратно, я хочу по старинке, я хочу вот с бумажками сидеть в очередях по 6 часов. Что-то я ни одну бабушку не видела понимаете но пересматривайте свои взгляды ребят но уже надо как-то подстраиваться под это дело это все сделали базы все работают базы все отточены процедуры все выверены единственный сейчас вопрос да чтобы это все заработало во благо человечества на благо каждого да вот сейчас это все есть Поэтому я вас прошу, давайте осознавайте, переваривайте всю эту информацию, да, разделяйте вы человек, вы выгодоприобретатель. И мы добьемся того, чтобы действительно человек был выгодоприобретателем и получал свои дивиденды, как положено, да, с деятельности государства. А физическое лицо, физическое лицо это объект учета которая, по большому счету, к вам, как к человеку, ну, прямого влияния иметь не должно, понимаете? То есть это объект учета государственной информационной системы. Вот. Сколько вы там наработаете, сколько вы там набегаете, что вы там наделаете своими действиями, ну, такие вот активы вы заработаете. Вот, допустим, я вам четко скажу, что в Арабских Эмиратах у них есть определенная дотация на каждого гражданина, да, на каждое физическое лицо. И они ежемесячно получают определенную сумму, вне зависимости от того, работают они, не работают и так далее. Понимаете, то, то есть им обеспечили минимальный прожиточный уровень, но я вам скажу, он хороший минимальный. То есть там я не помню, сколько сейчас, не буду сумму говорить, но она достаточно приличная, что то там типа 25 тысяч долларов в месяц, понимаете, на каждого, на каждого гражданина, на каждое физлицо выделяется, чтобы они себе ни в чем ну, не отказывали. То есть у них было и покушать, и, и какие-то за услуги они смогли заплатить, там и еще что-то, то есть вот они не парятся абсолютно. Все излишки они могут либо в бизнес организовывать, хотя, кстати, и бизнес у них датируется, то есть все на дотации поставлено, и, по большому счету, захочешь бизнес, да, ты приди к государству, напиши, что ты хочешь, государство тебе выделит денежные средства, которые ты просишь на развитие этого бизнеса, и налоги там будут нулевые. Если ты физическое лицо этого государства, даже не гражданин, ребят, там никто не фигурирует таким, ну, это на наших переводах пишут, что для граждан, там тра -та, та Нет, там самое главное, чтобы ты был местный, все. Вот. Ну, конечно, через гражданство, но гражданство это немножко не то вот опять же да знаете как гражданство у нас вступает, что указ подписывает президент о том что ты гражданин вот но для того чтобы у нас эта вся система заработала должна работать система национализации да то есть национализировать надо что-то национальность должна быть кто какой-то гражданин причем здесь гражданин Да, национальность какая вот, все должно быть у нас национальное достояние. А у нас нация и гражданство – это два отдельных понятия. Вот когда будет сведены вот эти два понятия вместе, вот тогда и будем разговаривать, что такое гражданство. Сейчас сам инструмент гражданства, он не работает, он не реализован вообще. Поэтому говорить о нем вообще бесполезняк абсолютный. Потому что для того, чтобы говорить об инструменте гражданина, надо сначала сделать инструмент национальности, да, а то мы национализируем ресурсы. И какие ресурсы? А что такое национализировать? У нас национальное достояние. Помните, Газпром? Национальное достояние. Какой нации? Немецкой или какой нации? Что такое нация? У нас ни одного документа по национальности нету Абсолютно. Поэтому о чем можно говорить? Какое национальное достояние? Вот, ребят, поэтому такие достаточно глобальные основополагающие вопросы сегодня разобрала с вами. И очень хочу, чтобы вы уже внимательно и вдумчиво э, совершали свои действия, свои какие-то шаги, да, что не надо разламывать ту систему, которая реально работает. И мировая практика показывает, что это очень эффективная система, и в принципе государство движется в правильном направлении. Единственное, что она работает против человека, ее просто нужно развернуть для работы человеку. Вот, и если вы будете ломать систему, вот эту вот как таковую, да, то а, ничего хорошего не будет. По большому счету вы всем окажете медвежью услугу, да, как у нас вот сейчас вот, отряд бабушек, которых я так называю, которые все противятся и говорят, нет, верните мне старые очереди и бумажки. Ну зачем? Ну что, мало было в Советском Союзе тебе очередей, что ли? Не насиделась? Ну, я не знаю, устройте там себе какое-нибудь мероприятие, создайте очередь, посидите в ней. Ну, если уж совсем прям ностальгия прошибает. Ну, ребят, надо двигаться вперед. У нас, в принципе, прогресс-то везде на лицо идет. Вот, поэтому надо брать лучшее от общества. Ну, давайте сейчас всех без интернета оставим. Ну, как? Вот представьте себе: вот, ну как? Ну, как-то жили 20 лет назад без интернета. Ну, давайте сейчас тогда туда так вернемся вот, поэтому это вот эти бредовые идеи, я считаю, что надо оставлять где-нибудь там почить в базе, да, я считаю, что надо развиваться в ногу со временем, но надо развиваться грамотно, и надо вынуждать все-таки нашу власть работать по законам, по тем законам, которые она уже создавала, у нас нормальные законы, вот, и идея с ГИСами, информационными системами, всякими базами межведомственными, очень хорошая идея, во всех странах она работает, единственное, что, ну, видимо, у руля какие-то не те граждане, не те люди, которые все это используют против человека. Вот, если у вас еще есть вопросы по поводу, что такое паспорт, что такое П1, если кому-то я еще непонятно объяснила, вот, я больше не, не вижу смысла, уже все разжевала, уже настолько разжевала, вот, что больше не вижу смысла про это физлицо еще раз заикаться, вот, поэтому, ребят, давайте, если у вас конкретно остались вопросы по физлицу, что такое физлицо, что такое человек, давайте разбирать под этой лекцией, да, поэтому задавайте вопросы сюда